Всем привет! Собрались на рыбалку 9 августа 2016 год Погоду обещали очень хреновую на сегодня, на завтра, на послезавтра Но нас-то не напугало Вот едем Поехали с Красноярска Еще не знаем куда едем по большому счету Скажи чем зато Только по карте Снимаем потихонечку, посмотрим что получится Что половим там на заливе Все Планируем Планируем поймать щуку Сазана вещаю я думаю, однозначно Может быть, Сорога будет Так что, пожелайте нам удачи Если ничего не поймаем то придется купить Да, только единственное, не определили магазины рыболовные Ой, Где там рыба продается Посмотрим, что будет Погода Пер хорошая Первый такой маршрут, который у нас а, больше, чем 200 км от Красноярска где... не считая на шараха на нашем за 300 ладно, первый маршрут, когда мы едем с тобой твоем, не считая на шаг. да не, мы с тобой еще это, за Каннский ездили не, это Нет, просто было из курса ботяк, кататься да. то есть едем на место, на котором мы еще не были будем смотреть, рыбачить там заснимем, еще покажем как говорит известный блогер Вова там есть карпы, я тебе говорю да ну все, пока. Город читает, верно? Не сбавляй, не сбавляй. Газ, не сбавляй. Давай. Выехали на Огурскую дорогу. 10 километров Гравики. Такой приятный гриб. Да, нормально. По лево едем, Скоро будем на месте. Нормально, вообще офигенная. Что будет дальше, конечно, неизвестно. Вот классно здесь. Там до игры Да, самохладно мы уже погнали. Поехали. Едем вдоль залива, начало залива Огурского. И что-то здесь с дорожкой не очень хорошо. Да, Саня, там еще дальше хуже нахуй. Блять, мы там развернемся, нет? Камень. Не, не, не, не, не. Едем на камере Грации И что-то как-то по этой дороге не очень Хочется ехать дальше Камильфо вообще Да. Дорожка такая Сань, был... правее бери, правее ага. ну, Сейчас как-нибудь развернемся Поедем обратно Будем в начале залива -то. А то тут что-то прям ой ой, -ой. спилка какая Ага, кто-то здесь был. А вот тропинка прям протоптанная. Не, ну машину уже здесь не будем бросать. Надо так, чтобы на машине подъехать. Да я что и говорю, спуск будет, спуск, нет, и там ну, здесь ничего вроде. О, по карте показывают, как будто это не залив, а речка еще маленькая. А весь залив еще впереди. Вот здесь подъезд. Он, Но мы сил. оттуда не вылезем. Это стопудово, да, Андрей? Да, мы оттуда не вылезем. Если дождь пройдет, то все, считай, там засели. Еще она уйдет туда, под ветром, <laughs> в воду. Да. Ну, вот здесь узкие, реально узкие еще. Потому все-таки надо было через Дорожское заезжать. Как-то не нравится мне здесь. Ну, сейчас проедем, посмотрим, докуда доедем. Главное, чтобы здесь можно было развернуться. Так, проведешь. Конечно. Да. Оп. Все Эй, истоптано давай. медведями. Здесь походу медведи и волки. Здесь ждут, наверное, наживку, мы наживки видим. Кстати, вывеска там висела. Волчья. Тут мужик, который. Саня, аккуратненько. Не торопись. Мужик нам порекомендовал это место. Это, походу, ладерист медведя, он должен был их покормить. Ага. Вот еще один спуск. Но это не для нас. Это не вариант Нет, каменисты. Ну поехали дальше. Здесь дерево валится. Злой медведь проходи. Ага. Скорняем прям день. Ну да. Вообще капец. Как это можно в дерево оставить? О, смотри, там тоже повалено. А в тропики, смотри. Тропики, ага, что, Джунгли. Здесь надо это, как оно, мачете называется. Мачете. Надо с тобой мачете. Мачете, мачете. Рубить надо идти. Не, ну вроде опять нормальная дорога, смотри. Обломно будет возвращаться обратно? Да ну, уже знать хоть что нигде не встрянем, но. А когда едешь вперед, еще не знаешь куда едешь. Там ближе к базе, там люди есть, у них ружье есть. кому мешаем? как ты будешь кидать, если там сети стоят? Ловить то как? Место то хорошее Оборудовано Надо было хоть палку делать, а? Да ну перестань Сань нормально здесь, давай здесь остановимся О, даже умывальники есть, смотри Дрова есть, Оба, оба, оба, оба Ой, дальше там так, ну прикольненько это но здесь мелко так-то костер бы развести короче останавливаемся здесь пока А завтра будет видно погодка офигенная что будет дальше никто не знает все сейчас начнем здесь тягать карпов сазанов красиво здесь прикольно самое начало залива хотелось бы конечно туда пошире где побольше он Я бы вообще хотел подъехать прям к берегу здесь никак здесь без, без вариантов там там. Да, поедем, вернемся. давай ну а здесь смотри как хорошо сделали да, да, да. умывальнички здесь бровь, смотри, да дрова для костра столик огурцы даже оставили мне ну, все, здесь. все нормально жизнь белое пятно, как ты кому-то был рад. <свес> О, облепиха. <свес> Поедем дальше. Смотреть, что там интересного. Оба. <свес> ну все, мы остановились. Такое местечко. Кем-то уже... Оборудованный столик. Саня не хочет уходить из машины. Ты спать уже ложишься? Да. Выходи давай. Ты проверил территорию? Я уже и пометил ее. Это боярка <свист> Что у меня. <свист> <свист> <свист> да все нормально, ты жути не нагоняй. Это давай пойдем рыбачить ну. Слушай, а если он на. Идет... Медведь? Ну. <свист> здесь волки, здесь медведей нету, хули боятся. Ну. <свист> здесь ты только с... волки. снимаешь? Зачем? Обзор? Где мы остановились. Смотри как классно получилось, что мы сюда приехали. Здесь даже стол есть. И все дрова. Дровишки. Умывальник. А? Змей тут нету. В Сарагаше змеи, здесь нет змей. Во. Все как надо. Даже комарексом еще пахнет. Видать, недавно отсюда уехали. Хорошо, что говном не воняет. Говорю, еще комарексом что-то пахнет. не видишь Нет. музыку надо было включить давай включим вот ну, а что грустновато но Белым легли, вот на а! Ну вот мы начали рыбачить. Рыба, о, прям выскочила маленькая какая-то. Рыба плещется, что... мелкая, мелкая какая-то. Клевать не клюет. Не, у меня клевало что-то. Что-то клюнуло, но я не подсек. Он думал, что он сам себе подсек. Он сани пиво клюет. Я вот думаю, может мне водочки захануть? Опа! ч че Че! О, потащил, потащил. Стой, стой, стой, стой, стой, стой. Подожди, подожди. Блядь, хороший. Увеличивайте, увеличивайте. Он... А я по.. А, вот все нашел. Он прям красиво повёл, блядь. Вот там мелочь какая-то плюхается. Да похуй, рыбка, ну хорошо потопил прям вообще. Да. Рано? Да уже, а что так рано дернул? Надо было подождать, он бы И подошел. Сидит, сидит, сидит. Может окушок маленький. Кожу, Или сорожка. Сидит, да? Ух ты, блядь, что это такое? Подлещик. Хорошенький. Ну-ка пока. Ёбаный. Нет, это а не карась. Ты глянь, это, это не подлещик, это сорога. А, я сорога. Буду. Хорошая сорожка. Ага, ребята. Ну-ка, ну-ка, стой. Вот первая рыба. Андрей, это приятно, смотри. Сняли какая. видео какое. Да. Ой. Вот. Пищит, блядь. А разговаривает что-то еще. Ну, нормальная такая вообще охуенная. Она Миштя. обосрала меня, смотри. Такая я, походу, тоже весь. Ты тоже обосрался? Весь в слизе, блядь, какой-то. Ну, а ты что, садок-то не принес? О! Ох как бегает она, так смотри. Красивая, слушай. слушай, она вообще прикольная. Так конечно, ты глянь. Я бы таких половил. Я вижу, что это не вещь никак. Издалека. Вот кукурузину он и съел. Ну что, я пошел кукурузину. Э, это убирай его отсюда. Не-не, мне нужно пока его убрать. На кукурузу, да, взял? Да, конечно. А он убежит сейчас у тебя, Сань. Да, Андрей, бля, вот ты... Удочку положи. Ты умный, блядь, или что нахуй? Э? Саражет. Да. Я все-таки оптимальный глубину выбрал. Сколько он с моей ладошкой, с моей ладошкой если рядом? Он даже больше ладохи, Сань. Не, не больше. Ну. Четырехметровая? А ты с этим, со скользящим? Ну ништяк. Так. Ну чё, надо за прикормом идти. Тихо, тихо, тихо. У меня домка что-то дергается. Сань, не сильно на прикорм. Это и, и манки, возьми манки. Сейчас сделаем. Опа. Так, тихо. Блин, на да, фотоаппарат у меня в руках. Да ладно уже. на да, сошел. Что-то клевало Пошел. Пошел. И в кормушке ничего нету. Ладно. Так что надо или рыбачить, или снимать, блядь. Выключаем камеру. Вот такая вот. Такое видно. Видно, говорю. Начало рыбалки. Стоим уже час. А клевать только начало. Времени не знаю, сколько. На часов восемь. Сая, возьми мне пряник. Чего? Пряник хочу. Ты заебался, ты пряник. Хочу пряник. Закат Сейчас солнце сядет за гору О, ну, прикольно Красота Ну все, я выключаю камеру Потому что я хочу порыбачить еще сегодня У нас завтра весь день впереди Но порыбачить нужно еще сегодня Всё поймаем, покажем. Без 29? Без 29. Ну, сегодня мы просто подготовились, прикормили место. Да, первую рыбку поймали. Одну рыбеху поймали. Сейчас пойдем костер. жать. Жрать! Жрать. жрать хочу просто сжечь. Обычно, когда включаешь камеру, не начинается поклевка. Uh. Вот у меня будет сейчас, блядь. Не, да похуй, пусть клюет. Короче, сегодня <бозвучие> разгрузочный день. <позвучие> Завтра будем с утра рыбачить Весь Красавище. день вообще. Холодно, правда, что-то. Ты слышишь воет кто-то? <позвучие> Это у тебя или у меня? У у тебя. А где твой колокольчик? У тебя музыка такая, Саня. Там прям вау, вау. Это вот дергает, Андрей. Ну, ничего не дергает. А где твой колокольчик? В кармане у тебя. Точно значит, у меня кривало пока есть. Боялся медведя. Хотя колокольчик сильнее, извините, по почему он отличается. Тогда ты грешил на мой колокольчик. Ну ладно. Еще немножко посидим, порыбачим и пойдем да, костер разжигать. На да. Главное, чтобы медведи не пришли. До девяти, наверное. Собаки у них там лают, блин, так это? Развестник. Ну. Ладно, стоп. Так. Видон, конечно, темный. Да. Ничего не видно. Все, хуйво. Зверь идет на запах еды, правильно? Да. Лапшана. Вечер добрый. <смех> вот мы сели покушать. Отрыбачились мы уже. Терновато что-то уже рыбачить. Вот так надо, чтобы он светил Светильник у нас. О, просто. О, нормально? У -у. У -у. Все нормально. Сколько времени сейчас? О, никуда так я ем. Ну да. Не видно было просто а -а -а. Сказал плов, плов Плов Поймали мы по, од... по одной рыбке Я поймал подлещика Саня поймал сорогу Хорошую сорогу, кстати Подлещик это так себе, а вот сорожка это интересно Причем и та и другая Взяла Сделала... На, на кукурузу кукурузу, да У Андрюхи подлещик Все-таки долгожданный С 15 С 15 поклевки На донку А у меня на пополочную удочку Глубина кстати была 4 метра да. 4. 4 метра Да Прикормили место Завтра будем рыбачить но если, конечно, погода нас не обломает, я даже вижу большую медведицу, смотрите. Вот он, Это признак того, что погода нас не обломает. Да. А вообще передавали хреновую погоду на эти дни. Сегодня... Лучше видеть большую медведицу на небе, нежели ощущать ее на земле. У нас сегодня весь вечер про медведей блядь. Мороз по коже на. Все хрустит, все бринчит что-то, Место новое, незнакомое. Народ вроде есть, но он где-то по сторонам Наверное, в метрах 500 с каждой стороны Да, надо выйти на связь к ребятам. Нет, не получается Не видно, наверное, ничего вообще Не, мне-то видать Сидим Пьем Чай, выпиваем водку Не видно лицо Кушаем китайскую лапшу Кушаем пока китайскую лапшу, не только колбаска у нас здесь на столе да, это закуска нормальная. Пряники. Мировые. вафли, пряники. Пряники лавшонка. Все нормально. Огурцы. Это наши огурцы, а мы когда приехали, здесь были другие огурцы лежали. Нас кто-то приманивал. Да, да, да. Ну все, пока вот, вы. Как бы не смеялись с нас, но у нас костер не получается разжечь. Темно вообще, не видно лица.